Привет путешественника по пространству вместе с потоками нейтрина. Добрый вечер. Сейчас я смотрю, есть ли у нас эфир. Пошел ли эфир? Всех приветствую. Не знаю, как там что запишется, <с horror> когда начнется запись. Как всегда, эксперимент. Что же, приветствую вас еще раз. Добро пожаловать на наш прямой эфир, который посвящен а, любви к себе. Сегодня тема «Любовь к себе». Меня зовут Вивяка Лесь Черных. <coughs> Я профессиональный аналитик, учитель систем дизайн человека, уже с больше, чем десятилетним стажем и опытом. Да, в своем собственном эксперименте уже 14 с половиной лет, поэтому много что <смех> уже изучила и действительно прожила в своем эксперименте. И сегодня вот эта тема любовь к себе очень такая большая и очень, конечно, с одной стороны, да, любовь к себе это что-то Такое загадочное, да, это что-то такая загадка для нас всех, для наших умов. И такая сладкая конфета, да, потому что все говорят сейчас о том, что да, любовь к себе, любовь к себе, а что же это такое вообще, да, любовь к себе и в контексте дизайна человека, что это такое, да, мы сегодня поговорим. Потому что, как мы говорили вот в прошлый раз, на прошлом эфире, да, у нас есть вот эти... А, три основы, да, которые дизайн человека дает, это, что Ра в свое время да, нам всем давал: это о том, что мы все уникальны. То, что выбора нет, это прошлый эфир да, был у нас без нашего пути и фрактальной геометрии. И сейчас это вот. Этот эфир посвящен, да, любите себя, да, любви к себе. И что же это такое вообще, любовь к себе? Загадочная такая штука. И как же достичь этой любви к себе? Потому что, конечно, у нас есть, ну, как бы, такие гомогенизированные представления о том, что такое любовь к себе, да, но она очень часто ошибочна, да, потому что очень часто мы... И э, думаем, что любовь к себе – это что-то там ну, сексуальное, да, например, потому что нас учили тогда. У нас э, один из самых мощных э, обуславливающих да, процессов нашей жизни – это генетический императив, да, что любовь через плодиться, размножаться. да. Вот, через генетический императив который да, нас сводит с теми кто не похож на нас вот и соответственно э, э, э, в этом есть любовь да как бы ближнему к семье кому-то там да кто кому-то еще вот это любовь сексуальная любовь да, опять же может быть сексуальность вообще не иметь отношения к любви вот и сейчас эта сексуальность как раз на наша да, претерпевает очень большие изменения ну, мутацию до да, которая движет нас вот ближе к 27 году такой значительная дата будет у нас через пять лет и очень мощные а, трансформационные да, и мутационные процессы сейчас происходят. Просто семимильными шагами да, у нас все происходит, изменения. Мы это можем видеть тоже, да, как все меняется вообще. Вот. И чем дальше, тем как, как будто день за пять лет да, у нас трансформация происходит и изменения в жизни. И нам очень важно тоже учиться адаптироваться к этому да, процессу, к этим изменениям, которые нам... Предлагает жизнь, да? ну как бы предлагая, а мы никуда не можем деться, да, либо принять это, либо ну, там, беспокоиться что-то, да, но от этого никому ничего хорошего не будет, да? никому лучше от этого не становится, только э, нервы, да, там взрывы всевозможные, да, эмоциональные, но ничего хорошего от этого да пользы никакой никому от этого не приносит вот поэтому что же такое любовь к себе <laughs> что же такое любовь к себе в контексте дизайна человека я в свое время была тоже на одной лекции Ра который да, давал, называлась эта лекция «неонарциссизм». Да, потому что у нас есть вот такой термин, э, который ввел Ра да, в дизайне человека, это вот «неонарциссизм». Был, был вопрос как раз по, этому, по этой теме, да, вот этот термин э «эго», да, «эгоизм» да, придумало общество, и манипуляторы – <связывается> да, на самом деле э э э ну, у нас есть вот это, оно как бы коренится, да, идет очень с древних времен, да, когда у нас появился вот этот вот, э э как сказать, ну, в древней Греции, да, у нас появился вот этот вот миф о нарцисе да и то что он был такой да влюбился в свое отражение да и вот такой самовлюбленный mm -hmm. <свят> нарцисс который да у нас вот эгоизм нарциссизм да вот с любовью к себе часто да как бы вот представляется что это вот такая эгоистичность какая-то да в негативном очень да в таком Восприятие, в коннотации такой да что э, что-то плохое да, э, любить себя это значит что-то плохое какой-то э, быть эгоистом да, на всех наплевать ото всех отвернуться да и любить себя только да вот, на самом деле это конечно э, присутствует в ложном я да, в ложном я это как бы люди думают что это вот такой вариант любви к себе, но он на самом деле, да, не имеет никакого отношения к здоровому, да, вот этому состоянию любви к себе, вот, а, вот эти древние, как бы, до да, корни семицентровые, да, вот этого нарциссизма, совершенно отличаются от того, что говорит дизайн человека. То есть о, о, Ра говорит, да, неонарциссизм что это такое? Да, это прежде всего, да конечно же, ставить себя на первое место. Это, конечно, да, есть такая тема любви к себе. да Это ставить себя на первое место. Но вы вот, знаете, я даже когда училась рейки, да, и первую ступень до да, проходила и там вот мастер который да, создал направление рейки да он всегда говорил о том что я у себя первый клиент да то есть себе сначала сделать себя восстановить да потом уже друг, другим помогать да вот это вот история и это было очень очень давно да, и те люди, которые, ну такие духовные, да, скажем так, продвинутые люди, да, они, в общем-то, к этому приходили, да, со временем, что действительно сначала себе помочь, да, потому что если ты сам больной, там, да, весь хромой, там, никакой, да, и ты пытаешься кому-то еще помогать, да, то тебя надолго не хватит, в общем-то, да вот поэтому действительно это о том чтобы сначала услышать что для тебя хорошо до да, двигаться из вот этого хорошо мне да? а, а как мы можем понять что хорошо мне и когда хорошо мне да это тогда когда опять же мы слушаем свою стратегию авторитета, да, доверяем своей стратегии авторитету и двигаемся из них да, для этого очень важно понимать кем вы являетесь да и понимать, каковы ваши стратегии авторитет, и экспериментировать с этим, да, и как бы научиться доверять этому, да, потому что, опять же, смотрите, стратегия авторитет это не что-то личное, да, вот как бы вот этот страх есть, да, что это вот проявление эгоизма да это какая-то там вот да здесь вот еще один как раз вопрос любовь к себе в какой-то мере проявление эгоистичности к другим да это вопрос как бы да а, и да немножко есть немножко есть но здоровая эгоистичность да это не та эгоистичность семицентровая да которая только мне только все мне только я только вот, да, как бы беру, беру, беру и ничего не отдаю. Да? Это вот как раз ложного я центровая такая да, история, нездоровая. И здоровый эгоизм, да, здоровый неонарцицизм да, это тогда, когда человек, возможно, да, ему нужно сначала получить для себя что-то. Но когда у него достаточно, он может поделиться этим, да, может дать и так далее, да. Или когда он слушает свой внутренний авторитет, да, и авторитет говорит «сейчас нет», да, например. И это, конечно, очень так непросто <смех> бывает, да, потому что э, ну, вы часто соглашались, соглашались, да, играли роль чужую, да, такую, ну, которую вас научили, да, мы говорили уже, вас научили в детстве, да, быть э, таким каким-то, да, идти на компромиссы с самим собой, с другими, да, чтобы быть хорошим да, чтобы меньше было сопротивление чтобы другие больше любили там внимание давали в зависимости от ваших открытостей тоже да, вот и э, в какой-то момент да, э, вы ну, начинаете эксперимент например да, со своей стратегии авторитетом вот и и вы слышите от своего авторитета до да, что нет да, там, где вы соглашались, да, там, например, не знаю, муж там, да, приглашает кино, и раньше бы вы пошли, хотя там устали, хотя не хотите на, это, на этот фильм, там, да, или что-то, да, и у вас, ну, и, или просто у вас нет отклика, да, или там, ну, смотря какой авторитет, да, что вам нужно, как принимать решение, и, и вы понимаете, что так, ваш шум в панике шум в панике, да, потому что елки палки я не хочу, оказывается, да, то, что раньше соглашалась на что-то. И вот это неонарциссизм, да, как раз, и это начало любви к себе в ну, дизайне человека, да, когда вы конфронтируете со своим, ну, ложным я, да, то, что мы говорили, с теми привычками, да, которые нас обуславливают, вот. и честно, двигаетесь из своей, из своей стратегии авторитет. И вы слышите, да, и вы уже не вовлекаетесь э, и, и не соглашаетесь на то, что для вас некорректно. И нет здесь ничего личного, опять же, да, смотрите, э, просто отклик, да или нет, да, ну, если вы там генератор, да, например, просто чисто, тупо механический отклик говорит сейчас вам нет у меня нет на это никакого сейчас энергетического ресурса М -м. вот сейчас да ты меня спрашиваешь пойдешь со мной в кино сегодня да М -м. ничего личного не к этому мужчине там женщине кто вас приглашает да? там нет ничего личного да то есть просто сейчас внутренний ваш авторитет говорит сейчас нет энергии на это да? к кому-то еще это не имеет никакого отношения и вот не бояться тоже сказать свою правду да, здесь и принять решение корректно да и проконфронтировать вот с этим страхом и с тем обуславливанием который которые были до да, раньше и под дудку которых вы писали ранее, да, и вот э, услышать себя и пойти уже, да, э, и решить, и принять решение, так, такое, которое для вас корректно, да, это очень важный процесс. Это очень важный процесс, и это любовь к себе как раз-таки, уважение к себе. Потому что то, что первое, да, Рау тоже увидел когда начал давать информацию дизайн человека, да, что все мы ненавидим себя, да, то что он говорил очень часто тоже да, на его курсах и лекциях, что он просто увидел да, осознал, насколько мы все ненавидим себя, да, что э, какая там любовь к себе да, у нас просто вот большая ненависть к себе, потому что мы, потерялись, мы не знаем себя, да, гомогенизированные вот эти вот представления и воспитания, которые, да, ну еще с тех семицентровых времен, да, нам достались, они все еще давлеют над нами, да, и ну никто не учит, да, никто не не учил до дизайна человека, да, тому как кто, кто мы, как нам двигаться корректно, да, то есть как пробудить наш потенциал, который заложен нас изначально, да, внутри нас, как ему расцвести в общем-то, да. А расцвести он может тоже только из стратегии авторитета, да, когда мы корректны. И когда мы любим себя, мы принимаем себя такими, какие мы есть. Мы не хотим быть какими-то другими. Да? А у нас уже все есть. Наша красота, она здесь заложена. Да? Только мы не верим же это. Да? Мы думаем, что нам нужно быть какими-то другими. Ну и понятное дело, да, что когда мы некорректны, то и ну не принимаем решений стратегии авторитеты нас не научили как да, взаимодействовать с миром корректно по нашей природе не воспитали корректно то и ну, и любви к себе нет и возможности вообще вот да, поделиться тем что у нас есть и все искажается искажается наша природа да, тот потенциал который в нас есть, он остается потенциалом, да, и, ничего, и ничем больше. Вот, и так мы и ходим, из ума принимаем решения или из авторитетов чьих-то чьих из, извне. Да, вот, Прислушиваемся к чьим-то авторитетам вместо того, чтобы обратиться к себе, да, к своему внутреннему авторитету. Ну Потому что мы и не знаем, тоже, да, каков наш именно авторитет. Вот, и поэтому ходим так, плутаем в потёмках просто, да, и когда-то там чего-то, ну, получается, да, более-менее хорошо, да, а в основном это а жоп был, как говорится, вот, то есть вечные проблемы какие-то, да, и мы не понимаем, да, кто мы, что мы, зачем мы здесь и постоянно думаем, да, что, а как же прийти к этой любу, любви к себе, а как прийти к себе вообще, да, как вообще это что-то такое, опять же эфемерное такое, да, красивое, какая-то такая морковка, да, которая там впереди маячит, да, и все нам обещают ее, да, но как не прийти, и что сделать? Вот и дизайн человека как раз-таки дает вот эту возможность. Да, э, узнать себя, познать себя, увидеть тот потенциал, который в нас заложен, и действительно увидеть э, то, как правильно принимать для нас решения. Да? Опять же, то, что я говорила ранее тоже. Э, как больше э, прислушиваться к себе, уменьшить сопротивление да, в жизни, от, от жизни, от других людей, потому что это всегда взаимодействие. Мы не пришли сюда, чтобы быть одинокими. Вот. И не потеряться, да, вот во всем этом разнообразии всяких обуславливающих процессов, и как навигировать правильно, да, вот во всем этом процессе, и при этом принимая правильные решения, да, и расцветая в своем потенциале, да, постепенно любя себя, да, приходя к, этой, к этому ощущению любви к себе. Да, поэтому здоровое нарциссизм, здоровый нарциссизм да, ⁇ это нормально, да, когда вы чувствуете, что вы не готовы что-то дать, да, потому что у вас самого еще да, или самих самого нет достаточно ресурсов. Есть у нас и канал эгоизма в дизайне человека, да, и это люди эгоисты, да, сами по себе, люди с определенным эго, да, они эгоисты по природе, и это нормально, да, хотя у нас мир ну, перевернут в ложном я, да, и, соответственно, он что говорит? Он говорит о том, что эгоистом быть плохо. да, Эгоист это это что-то очень плохое. Не будь эгоистом, надо делиться, там ты, ты, ты, да? вот. но это опять же и о границах своих, да? потому что когда мы не знаем вот этой да, здоровой эгоистичности, то нарушают наши границы, да? мы не можем действительно чувствовать себя комфортно, защищенно тоже да, в своих процессах какие-то вот поэтому для каждого опять же мы уникальны да, и для каждого будет свой процесс но неважно определенное эго, неопределенные года у нас есть вот это ну, мы пришли сюда да, проживать свой здоровый эгоизм и вы можете увидеть что если вы Ага, проживайте себя корректно, и как, какие-то решения будут действительно эгоистичны по меркам других, да, опять же. Это, опять же, гомогенизированные люди, которые, да, думают, что это очень эгоистично, да, потому что они себя, себе не могут этого позволить, да, чаще всего, вот. а на самом деле, да, очень здоровым, является, да, сначала как бы прислушаться к себе, почувствовать, ага, так, подождите, а мне-то как вообще, да, с этим услышать свой авторитет, а потом уже, да, двигаться из этого и принимать какие-то решения, да, не просто там, да, просто по привычке уже, да, да, да, соглашаться на что-то, да, это не здорово никогда не будет если это потом от этого вы болеете, да, вы там разрушаетесь, что-то там происходит негативное, да, какие-то потом вы сокрушаетесь, сожалеете, опять же, да, у нас у каждого типа есть своя подпись тоже, да, и ложного «я» процессы, да, и там всякие разочарования, да, гнев, там, да, расстройства, горечи всевозможные, да, вы переживаете все негативные вот эти процессы, да. Опять же, то, что я говорила, да, надо всегда посмотреть, да, что в итоге вы получили. Это покой или гнев, да? это врустрация или удовлетворение. Вот. И когда вы двигаетесь корректно, да, и стратегии авторитета, то тогда это больше там, да, и удовлетворение, и покоя, да, и всего остального вот в вашей жизни наступает, но при этом, да, вы не наступаете на горло своей песни, да, потому что вы не идете на компромисс со своей природой, вот, и не соглашайтесь на то, что для вас некорректно в данный момент. Опять же, безличностно. Да, это, опять же, когда у вас есть какой-то, как это сказать, какая-то причина, почему вы отказываете, да, вот тогда это ум, тогда это ум, который просто, да, такой, а вот мне не нравится этот человек, потому что он там мне сказал там чего-то непри... неприятное, да, например, и я вот сейчас поэтому отказываю, да, это ум, всегда будет ум, и это будет неправильное решение, вот, а если у вас просто нет отклика, да, то это совсем другое. Да, или там нет ясности, ну, в зависимости да, от авторитета, тогда это совершенно другое. И тогда это вот ступенечки, потихоньку-потихоньку, да, раскрывается ваш потенциал, благодаря стратегии авторитета. И вот эта любовь к себе, принятие сначала приходит, да, потому что невозможно вот эта любовь к себе, чтобы пришла прям сразу, да, не было, и вот она. Да. Это такой большой достаточно путь иногда нужно пройти для того, чтобы действительно вот это вот постепенно-постепенно открывается, да, вот эта ваша природа, постепенно вот эта клеточная трансформация происходит. От, от одного корректного решения правильного для вас из авторитета к следующему, да, и это трансформирует вас на клеточном уровне тоже, да. Больше принятия, больше видения, как вы проживаете себя да какие у вас потенциал какова ваша красота до да, природы вот и тем больше у вас есть возможности тогда при ну как бы да, постепенно постепенно сначала принять себя такую таким какие какой вы есть вот и потом а из этого появляется любовь к себе да вот это вот спасибо что я вот такая да я тоже свое время это ну, практически все проходят да вот этот процесс того что сначала говорят ой нет только почему у меня нет там таких ворот у меня нет таких каналов там да И, там я не с неопределенными эмоциями или наоборот с определенными лучше бы у меня было то у меня было бы это да вот, непринятие такое, да, своей природы часто возникает, потому что ум-то, он, он, конечно же, хотел бы чего-то другого, да, он думал, что он такой вот, да, оказалось, он совершенно другой. Вот, а потом со временем, да, ты понимаешь, блин, как классно, что у тебя вот такой вот дизайн, а не какой-то другой. У меня сегодня как раз был курс, да, который я сейчас веду по line кампании да? вот как раз там Ра говорил о том что да какое, какое счастье что у меня там не пятая линия да? а у меня другие линии в, в этих воротах да потому что я бы не хотел быть вот той до да, линии мне хорошо с вот этими И это вот о любви к себе о принятии себя да тоже здесь в своем дизайне в своей природе да что мне хорошо на своем месте да мне хорошо быть таким какой я есть и получать те опыты которые предназначены для меня да по моей фрактальной геометрии и независимо от того опять же да какие это опыты потому что есть тоже такая тенденция представление что всегда должно быть, ну если я начинаю экспериментировать, да, то это должно быть только все хорошо теперь, да, нет, это иллюзия, потому что там может быть и непростые времена, и непростые решения, непростые встречи, непростые конфликты, непростые переживания какие-то, да, вот. Но вы в своей природе, да, вы следуете своей стратегии авторитета, вы понимаете, что да, у меня есть снаряжение определенное, да, для того, чтобы прожить это все. Прожить и э, остаться живым, да, и еще и получить опыт какой-то и какую-то мудрость из этого, для нашего пассажира, для нашего ума. Вот поэтому. Все на своем месте тогда, да, если вы двигаетесь в стратегии авторитета и, и любите себя такими, как, как, какие вы есть. Да, и это очень такой важный и мощный трансформационный процесс. Но опять же, как и все в дизайне человека, это требует времени, да, времени эксперимента. Если я вот сейчас вам вот это все говорю, да, и я это чувствую это да, внутри себя, потому что я в эксперименте с этим, да, и были много разных э, процессов, да, которые показывали мне и ложное я, и мою нелюбовь к себе, и любовь к себе, да, и вот это вот все как бы да, э, в моем теле прописано, да, как знание. И другое дело, как, ну, когда вы слушаете, да, и вы сейчас, там, я не знаю, получили чтение уже, да, или вы в каком-то процессе, с вами уже эксперимент или обучение, там, да, в какой-то уже длительном процессе. Вот. И это может быть ну, просто слова для вас. Да? Потому что, опять же, да, всему нужно время в дизайне человека, да? здесь нет спешки опять же клеточная трансформация э, идет в течение семи лет на да, клеточка за клеточкой э, прописывается новая информация на да, ее не, не ускорить как-то да не изменить что-то да там не, <фе> не, не перепрошить быстрее на да, ну просто время тайминг да, Изменения перепрошивки каждой клетки, э, э, скажем так, ну, опять же, да, отслоение клеток, да, и замены клеток э, старых на новые это вот 7 лет, да, в основном, то есть, ну, основная да, часть наших клеток меняется за 7 лет. И, и если вы корректны, да, если вы все больше и больше принимаете себя, да, и стратегии авторитета видите, да, как все меняется, трансформируется, экспериментируйте, да, со своим дизайном, то, опять же, больше любви к себе приходит, да, и все больше клеток уже запоминает вот это новое чувство, новые ощущения, новые процессы, новые нейронные связи, да, там прошиваются, <связываются>, да, и новые, как бы восприятие и трансформационные процессы до да, того как вы смотрите на жизнь до да, воспринимаете жизнь все это перепрошивается вот, и в какой-то момент вы уже чувствуете что о классно быть собой классно быть собой я тоже помню этот момент помню когда я Сначала, да, думала, ой, как мне вот вот этих ворот не хватает, вот этого не хватает, да, чего-то. И в какой-то момент, да, пришло вот это понимание, ощущение, что, блин, да, у меня непростой дизайн очень, да, там все время встречаться с тем, что не работает, да, вот там какие-то проблемы все время. Вот, но мне хорошо сейчас с этим, да, и я нормально себя чувствую с этим, да, как бы, ну классно, да, вот такая я. И уже смеюсь над этим, да, могу посмеяться, что, ага, вот, и опять, опять что-то пошло не так, опять что-то, да, там это, ну, как по-другому, у меня такой дизайн, да. Вот, поэтому да, это приходит со временем. И, конечно, у меня уже вот этот второй цикл тоже прошел, семилетний, да, и поэтому я совсем по-другому уже ощущаю, я осознаю это. Вот, но на самом деле это, каждый может к этому прийти, да, своим путем, опять же, конечно, будет свое ощущение, свои процессы, да, потому что мы все уникальны. Вот, Но ну, можем прийти к этой любви к себе, да, наполненной. И тогда это будет что-то ценное, что вы можете дать как раз-таки да, другим людям. Из уже э, любви к себе можете дать, э, э, поделиться какой-то действительно любовью да, или чем-то ценным с другими людьми. И вот это уже неонарциссизм, да, что вы сначала как бы заботитесь о себе, да, как бы в своем процессе находитесь. И это вас трансформирует для того, чтобы, чтобы потом, если это необходимо из вашей стратегии авторитета, да, то вы могли дать что-то ценное другим людям, как внешние авторитеты уже, обогатить да, наш общий процесс сознания, да, чем-то уникальным, новым, красивым. И это очень красивый потенциал, который у нас есть. Вот. И это действительно вот эта наполненность, вы тогда можете э, почувствовать вот это ощущение любви, да, любви реальной любви и к себе и принятие других людей, да, потому что как, пока мы не любим себя и не принимаем себя то мы не можем принять других людей. Мы все равно пытаемся их ломать и менять, потому что мы сами себя ломаем и меняем, да, мы не принимаем себя. А когда мы принимаем себя, мы можем увидеть, ага, этот человек вот такой, да, и, ну, да, да, и у него свой путь, и он вот такой, а я вот такая, да, и с этим все в порядке, и с этим все в порядке на самом деле и это любовь и принятие и в какой-то мере благодарность каким-то вещам да потому что я тоже раньше была такая да ложного я эгоцентричная в каких-то вещах да? а где-то наоборот не любила себя потому что в детстве тоже да, ломали там все это да и представления были как и что получить мне, да, для, для того, чтобы получить что-то мне нужно, да, там себя подстроить как-то, да, там ломать, наступать себе на горло, да, душить себя, вот, а в какой-то момент я просто почувствовала, что, ну, как-то начала эксперимент, да, ух ты, ух ты, оказывается, можно не ломать себя, да, и при этом... Те, кто правильный, да, остаются да, с тобой, и принимают вот эту эгоистичность корректную, да, и принимают твою природу, и, и ты чувствуешь себя хорошо. А, а тот, кто не принимает, да, ну как бы, ну, значит, просто это уже не тот человек, да, с которым, возможно, нужно двигаться дальше. Да. Вот, и вас постепенно и стратегия авторитета жизнь разводит в разные стороны до да, из фрактальной геометрии вот, потому что вам не нужно ломать себя и подстраиваться да, под других для того чтобы а, быть на своем месте да, быть собой и ну, встретить тех действительно людей которые здесь для вас и не бояться, да, не, не бояться быть собой вот такой эгоистичной местами, да, и принимать решения правильно для себя и своей, для своего авторитета, да, и думать, что вы там потеряете, там, все от вас отвернутся. Иногда наоборот люди, да, говорят, ну, я начал эксперимент, да, и стал более эгоистичным таким, да, и люди сказали, ну, наконец-то, да, как бы, Почувствовали силу да, этого человека, потому что иначе вы просто да, живете в этом перевернутом мире, да, того, что вы себя представляете, искаженном таком, да, варианте себя. И люди не чувствуют там, да, ту силу, которая может быть в вас. А когда вы любите себя, да, то тогда эта сила может проявиться как раз-таки. Эта любовь к себе тогда да, может быть тоже здесь. Но это, как я говорила, еще тот путь. Но как у нас в механике, в бодиграфе тоже, да, в этих всех процессах, любовь к себе только может нас привести к пробуждению некому, да, в нашего ума, нашей личности, нашего процесса, расцвета нашей природы. Поэтому если вы не любите себя, да, то, ну и не двигаетесь корректно своей природе, то нет шансов да, здесь и, и к пробуждению да, такому корректному действительно. Любовь к себе это первый шаг к трансформации вашего ума тоже да, на механическом уровне, чтобы стать действительно ценным нижним авторитетом девятицентрового существа. Да, и здесь вот еще у меня есть вопрос. Угу. Ум хочет сделать любовь к себе стабильной. Возможно ли это? Да, вот такой вот вопрос интересный. И возможно ли, да, ум хочет <связь> сделать любовь к себе стабильной. Ум вообще хочет, да, стабильности и безопасности. Это его вообще тема любимая. Стабильность и безопасность. Особенно если у вас левый ум, <laughs> да? ну и вообще как бы, а правые они просто э, ну, обусловлены тоже, да, к этому стремиться. Вот, по потому что, опять же, у нас, да, гомогенизированное представление, что такое да, стабильность и безопасность и любовь к себе, <laughs> в том числе. Вот невозможно да? невозможно скажу, <с> <застолбить>, застолбить это да когда вы следуете своей стратегии авторитету тогда да есть возможность вот это чувствовать любовь к себе на со временем перед вот этим до да, клеточной трансформации изменениями тогда есть возможность почувствовать эту любовь к себе да и э она стабильна настолько насколько как бы вы корректны да? вот но по большому счету да очень важно здесь ä, ä, прийти к такому пониманию да что у нас вот тоже в дизайне человека есть такая история да и ворота одни из ворот которые говорят да что единственная постоянная вещь это перемены очень важно учиться адаптироваться тем более что сейчас период у нас да вот этой мутации и период перемен очень мощных да, на всех уровнях да. мутационный процесс очень мощный до да, который изменяет все как бы да наши все перспективы и сейчас нет стабильности да, той которая была вот 400 лет, да, вот у нас были вот эти договоренности, стабильные, как бы, да, мы понимали, что есть некая стабильность, потому что есть поддержка, есть люди и какие-то организации, которые, да, ну, за нами, как бы готовы нам всегда прийти на помощь, поддержать там, да, вот эти всякие разные структуры и так далее, да, есть там соратники и так далее, да, вот, и сейчас это все ну, изживает себя, да, разрушается. Вот, и стабильность единственная да, в том, что постоянные перемены идут. Вот, и очень важно здесь, конечно, вот, жить в соответствии с тем, что происходит. Да, учиться двигаться в ногу с происходящим и адаптироваться да, к тому, что есть они а к тому, что мы привыкли, да, потому что это уже не работает. И, конечно, наш ум, он, э, он очень, э, ну как бы да, хотел бы себя обезопасить, хотел бы, да, вот этого прочного основания какого-то, да, уверенности и так далее. Но вот все, да, уже эти времена закончились. Чем дальше, тем как бы да будет Всё, меняться меняться и меняться вот и поэтому просто нужно учиться принимать то что есть сейчас и понимать что это вот ну такой процесс да и э, не держаться уже за то что отжило а принимать и ну и как бы да и просто сонастраиваться с тем куда мы идем потому что мы идем в индивидуальность тоже да в индивидуальный процесс сейчас мутация идет и на mm -hmm. уровне а, поддержки да и на уровне сексуальности и на уровне а, ну там выживание всевозможных да и всяких разных духа тоже до да, нашего испытаний всевозможные вот, эмоциональности до да, нашей сексуальности там и так далее да и поэтому и это все нормально. Это часть программы. Да? И мы часть этой программы. Как говорит дизайн человека, да? в концепции дизайн человека. Ну, это подтверждается постоянно, да, практически постоянно подтверждаются эти все вещи, поэтому ну, невозможно уже, да, отрицать этого. И поэтому мы можем только учиться принимать да, потому что ну как бы мы э, не пытались там страдать по этому поводу до да, отрицать э, туда куда-то пытаться до да, возвращаться это уже не работает и невозможно туда вернуться да, это очень важно понять принять осознать и любить себя, да, <свят> в этом процессе, да, учиться любить себя. Конечно же, вам очень поможет, да, знание своей стратегии авторитета, знание, как правильно двигаться вам, да, потому что чем дальше, ну, дизайн человека для этого и пришел, да, что вот как раз-таки вот эти вот времена наступают, это вот у меня сегодня тоже, да, моя студентка на курсе, да, 384 линии дзин, для профессионалов, да, вот а, она говорила о том, что, да, вот все меняется тоже, да, и а, очень важно понимать, что происходит, да, вот поэтому, да, а, важный процесс. Сейчас я посмотрю еще, что я хотела вам сказать. И да, в завершении я хотела бы да, тоже сказать, что сейчас, ну вот насчет транзитов, моя любимая тема. Я вам обещала сделать обзор такой, да, тем года, да, основных там тенденций года тоже, да. Я это сделаю в ближайшие дни тоже, чтобы вы не терялись в уме. Да, не терялись в тех вещах которые происходят вот и э, насчет 36 ворот в нептуне да уже многие писали об этом но я вот хотела тоже сказать если вы еще не знаете да у нас 7 марта как раз поменялись транзиты и в, в Нептун пришли 36-е ворота, и они будут очень долго стоять, а 36-е ворота — это ворота кризиса. Да, и нас ждет непростая вообще история да, до... Сейчас я вам скажу какого... до 11 э, января, да, по-моему. Да. 11 января след... 25 -го года то есть несколько лет у нас впереди кризисных, да, и очень важно не теряться, да, в этот момент, в эти времена, а, в эмоциях, да, вот это будет давление мощное тоже, да, такое давление ожиданий каких-то, да, вот это стремление к чему-то новому, да, такое ощущение, да, я Хочу чего-то новенького, да, избавиться, опять же, да, у нас еще и Плутон там стоит в 60-х, да, избавиться от чего-то старого, да, и начать что-то новое, здесь тенденция 36-х ворот, да, начать что-то новое, переживание какое-то новое, получить что-то такое, да, какие-то новые вещи для себя, да, куда-то там уехать или что-то, да. Вот, избавиться от этого кризиса, от этого давления какого-то, да, старых каких-то вещей, вот. и это очень долго, да, у нас будет стоять этот транзит, поэтому а, не потеряйтесь в эмоциях, да, вот в этих ожиданиях, сразу эгегей, да, куда-то там бросаться, а, потому что это приносить будет кризис, да, потому что у нас Нептун, он как бы такой за завуалью спрятанный, да, и как бы завуалью такое, да, вроде бы как бы обещание такое, да, чего-то нового, вкусного, интересного. А когда вы туда вляпываетесь, да, вы понимаете, мою, что ж я сделал, да. И опять кризис, и опять нахлобучивает, и ух, да, как это все пережить. Поэтому не теряйтесь в уме, да, и в эмоциях. Никаких принятий решений, спонтанных, быстрых, да, на эмоциях, их захлебывающих в ожиданиях чего-то. Вот для того, чтобы меньше было ваших ваших жизнях кризисов, да, которые для вас, может быть, некорректно. Только из стратегии авторитета, да, из ясности, без вот этого эмоционального драйва. И тогда будут. Те кризисы только, которые действительно, может быть, полезны для вас, да, что-то принесут вам какие-то изменения тоже, да, и понимания, вот, и помогут избежать тех кризисов, которые не для, не для вас, некорректны для вас. Вот, поэтому желаю нам э -э всего, <laughs> да, удачи с этими транзитами, да, которые будут очень долго, но желаю вам не потеряться во всем этом, да, обуславливании транзитами, действительно следовать за своей стратегией, авторитетом, потому что они вас спасут, потому что они действительно знают, куда вам нужно двигаться, с кем и когда, и какой опыт получить, какой кризис для вас корректен будет, если он корректен а когда ты избежать его да если он не корректен вот поэтому да вот на, на сейчас я завершаю свой эфир надеюсь он был полезен для вас напишите мне что-нибудь обратную связь какую-то да и спасибо большое всем тем кто отзывается в инстаграме да на мои там, вопросы запросы на да, по поводу тем эфиров и задает вопросы тоже да. я очень благодарна потому что есть Возможность озвучить какие-то ваши темы. И надеюсь, ответила на ваши вопросы. Вот, и это вам поможет на вашем пути. Всего хорошего. До следующего четверга. Вот, Что-нибудь еще расскажу вам. Всего хорошего. Пока-пока. С вами была Вивека Лес Черных.